рад всех приветствовать и сегодня мы будем разбирать такое важное понятие как стейблкоины есть огромное количество материала на эту тему я постарался сделать для вас максимально короткую выжимку все самое основное чтобы вы четко понимали когда и в каком случае какой стейблкоин нужно использовать В первую очередь давайте введем понятие что такое стейблкоин ну и своего определения как бы понятно что это некая стабильная монета Криптовалюта вообще подразумевает высокую волатильность, может быть, очень они могут расти падать, и достаточно быстро это происходит. Это отлично для спекуляции, но есть некая вот тихая гавань. такие стейблкоины, которые привязаны, Но ну, вот мы будем сегодня разбирать, самое популярное это привязка к доллару. Есть и стейблкоины, которые привязаны к другим валютам, но нас будет интересовать больше случае привязка к доллару, потому что остальные все-таки стейблкоины это некая такая... Все-таки специфическая вещь, которая мало кому нужна, мало кто ее использует. А вот привязку к доллару, да, используем. Одна монета привязывается к одному доллару. И в зависимости от того, значит, доллар, если происходит инфляция, то монета точно так же идет, поддерживает инфляцию, как доллар. То есть стейблкоины – это некое связующее звено между цифровым миром криптовалют и между реальным миром Фиатных так называемых валют, которые привязаны к денежной массе. Ну и в первую очередь давайте разберемся, для чего нужны вообще у нас вот эти стейблкоины. Зачем они нужны? Но ну, в первую очередь это базовая монета, которая на любую биржу вы бирже регистрируетесь. И при помощи вот этой базовой монеты вы можете покупать любые криптовалюты, потому что их огромное количество. Вот через нее можете покупать. Вторая важная функция это сохранение вашего капитала. И здесь вот в первую очередь это важна безопасность хранения. Об этом будем подробно говорить. Функция сохранения это есть некий заработанный капитал, который вы переводите в стабильную валюту и в ней можете а, держать. При этом вы не обязательно она должна быть именно вот, а, храниться, Ее можно также использовать. Она может приносить и некие проценты вам на ваш, ну, скажем так, кладете ее как на депозит аналог, если брать из реального не цифрового мира, и эта монета у вас хранится. И она стабильно привязана к доллару. Следующая функция – это фиксация ну, прибыли и убытка. Также вы торгуете на бирже, сделку закончили, все а, закрылись, и у вас на счету оказывается стейблкоин а, То есть вы а, некая долларовая величина, которая у вас не меняется до следующей сделки. следующая ее можно переводить, удобно переводить с биржи на биржу. И также есть возможность, а, следующая как функция, что это, ну, тут нельзя сказать, переводить любую точку мира. Самое главное, что вы можете воспользоваться этой валютой без участия всяких банков, без всяких а, различных сложностей, анонимно можете снимать в различные точки мира. Ну вот, насколько анонимно, мы я про это еще сегодня расскажу. Вот основные функции, а теперь давайте разбираться подробнее, что такое стейблкоины и какие они бывают. На самом деле, тут все просто. Существует всего три типа стейблкоинов. Первый тип – это стейблкоины, которые подкреплены залогом фиатной валюты. То есть, есть некий счет в каком-то банке. Чем более надежный этот банк, тем лучше. То есть, вот, поскольку привязка к доллару, то лучше, если эти залоги, естественно, находятся в американских банках. Потому что все равно валюта американская. То есть, есть выпускается сколько-то стейблкоинов и есть подкрепленные залогом как бы деньги, то есть выпустили там тысячу каких-то стейблкоинов и тысячу долларов должно лежать у этой компании, которая выпускает этот стейблкоин, на счетах американских банков. На самом деле не одна вот это вот ни один токен стейблкоин не подкреплен сто процентов именно вот денежной массы, это могут быть и какие-то казначейские облигации и какие-то другие залоги, но самое главное, что эти залоги должны быть очень ликвидные и надежные. То есть это не какие-то спекулятивные деньги. То есть в любой момент эти стейблкоины вы можете обменять на наличные доллары в различных учреждениях. Ну, разные типы стейблкоинов в различных местах. Про это тоже расскажу чуть попозже. Все, вот это первый тип. Привязка к деньгам. Конечно, это самый надежный вариант. Самый надежный вариант. Поскольку если компания ну, ведет себя, которая выпустит стейблкоины честной, действительно держит эти деньги на счетах банка, Американского, то не проблема их обменять. То есть это жесткая привязка. Следующий стейблкоин это стейблкоины, подкрепленные залогом в другой криптовалюте. С неким порогом ликвидации. Вот пример здесь это криптотокен DAI. Про него подробно будем говорить. Вот один из примеров. Привязан он к доллару, но есть у него некий залог. И средь, следующий тип это алгоритмический механизм. Здесь нет никаких залогов, но именно вот сама. Построение вот этого данного стейблкоина приводит к тому, что другие участники рынка поддерживают его равным одному доллару. Это делается алгоритмически, как тоже сейчас разберем. То есть вот основных три типа. Когда какой выбрать, это неоднозначный ответ. Попытаюсь я сейчас это разобрать и до вас донести. Теперь хотел бы упомянуть такую важную вещь, как капитализацию стейблкоина. Это очень важное понятие. Потому что особенно когда идет какая-то алгоритмическая привязка к доллару, то тут очень важно, чтобы вот это было большое количество участников. То есть должна быть очень существенная капитализация. Чем она выше, тем более плавно будет привязка к доллару и меньше будет различных отклонений и колебаний. Потому что э, вот любые стейблкоины, конечно, это не всегда один к одному доллар, плюс-минус два, а иногда и... В какие-то сложные там волатильные периоды до 10% были отклонения на истории. Но на самом деле это несущественно, если вы используете его как запасной аэродром, как хранение на долгосрок. Прошла вот эта волатильность и у вас снова привязка один. Здесь, конечно, вот по капитализации выигрывает так называемый USDT, доллар, привязанный который к фиатным валютам от компании тезер капитализация у его составляет 82 триллиона 82 триллиона долларов то есть это огромная сумма и увидите что от следующего своего конкурента от уезды коина тоже стейблкоин фиатной валюте он ну почти в два раза то есть существенно там 50 там 80 с лишним тысяч миллиардов то есть разрыв колоссальный на третьем месте по капитализации находится стейблкоин от компании binance binance usd и капитализация у него уже меньше 20 миллиардов. Это тоже э, токен, привязанный э, к фиатным деньгам. То есть у них тоже есть залоги в банках, э, американских банках. А вот следующий Terra USD это есть токен, который работает э, при помощи неких алгоритмов. И он без залогов работает, он работает алгоритмически. То есть некие есть алгоритмы, которые поддерживают его равным одному доллару. И его капитализация, ну, сравнимо с капитализацией вот стейб uh, от uh, компании Binance USD. И следующий идет токен uh, DAI. Это токен, uh, который есть залоги в других криптовалютах. Сейчас поподробнее uh, про него поговорим. То есть, uh, ну, вот я считаю, и вот еще один uh, сюда попал, пакс PAXDollar. Капитализация у него совсем маленького, порядка 1 миллиарда. Но в отличие от других, доллар это самый надежный, 100% гарантированный. А у него есть резервы в американских банках, потому что он непосредственно регулируется департаментом штата Нью-Йорк. То есть вот из всех это вот самый надежный. Но капитализация у него небольшая. Но для стейблкоинов, которые привязаны к фиатным деньгам, капитализация не является таким критической важным важной вещью а вот для таких с 3 буквы У и террористы здесь капитализация я считаю лишь сыграет играет очень важную роль и здесь нельзя брать эм, ну, стейблкоины, которые работают алгоритмически, и капитализация у них очень маленькая. То есть, выход большой части игроков в моменте, поскольку капитализация небольшая, может привести к тому, что стоимость его ну, кардинально может там на 20-30% скакануть в ту или другую сторону. Ну вот, шестерка лидеров у нас уже определилась. Теперь будем разбирать более подробно, что из себя каждый представляет. Итак, первое – это подкрепленный залогом фиатной валюты. То есть подкрепленным фиатным залогом. И здесь вот четверка компаний: USDT. стейблкоин компании. Tether. От Binance. От USD Coin. И USDP. Вот эта вот четверка, которую мы сейчас рассмотрим. Значит, что самое основное для вот таких стейблкоинов? Это наличие биржи или компании, где вы можете свои стейблкоины прийти и обменять на фиатные деньги. Ну, возможно, это какие-то потребуют дополнительных там расходов, комиссии. Но, тем не менее, там взяв там есть у вас миллион долларов вы эти миллион долларов э, обращаетесь к конкретную биржу или компанию и меняете ваши стейблкоины на фиатные деньги вот это самый основной механизм и у всех естественно этих стейблкоинов такой механизм присутствует то есть, если его нету то тогда э, о какой гарантии мы можем э, говорить и что самое важное вам нужно понимать что во-первых это не криптовалюта это токены это токены, которые выпускаются а, компаниями. За каждым токеном свои, стоит своя компания. При помощи функции смарт-контракта все это выпускается. И самое главное, что функция смарт-контракта позволяет заблокировать ваши коины. И вот многие думают, что я вывел там на холодный кошелек и мои деньги безопасности. К сожалению, нет. Именно вот эта функция смарт-контракта, что это такое? То есть это прописаны некие алгоритмы, позволяет вот одним нажатием, клавиши заблокировать все деньги на ваших счетах холодный горячий неважно вы этими деньгами воспользоваться не сможете. В случае если вы там попали под какие-то санкции просто ваш кошелек блокируется и вы остаетесь как бы без этих денег а дальше может быть судебное разбирательство вы можете там пойти доказывать что да я там не занимался никакими-то махинациями то есть вот такая функция есть То есть это вы должны понимать что если вы считаете, что вы это держите в токенах криптовалютных, стейблкоинах и на холодных кошельках, что вы этими деньгами всегда сможете воспользоваться, вы ошибаетесь. То есть такая функция блокировки есть. И это нужно обязательно понимать. То есть тут у вас присутствует по сути риск, что вы потеряете доступ к вашему кошельку. И второй риск, что ваши деньги все-таки могут быть заблокированы по той или иной причине. Также банкротство данной компании, которая их выпустила, тоже может привести к тому, что у вас эти деньги, фактически вы их не сможете обменять на приятные деньги. То есть нет компании и нет соответственно, резервов, которые она одержала, может быть это оказаться, что они а, какие-то подлоги, если они нечестно вели бухгалтерию, такое, в принципе, а, возможно. Но, наверное, вот этих четырех компаний это не грозит, потому что достаточно а, уже крупные компании, и постоянно у них идут проверки, и проверяется, насколько соответствуют их вот залоги в фиатных валютах. А, Но, ну, если какой-то вот небольшой такой, а, небольшая компания появится и выпустит стейб-коин, а, привязанный к фиатным деньгам, и... Что-то не то будет с бухгалтерией, компания разорится, можно действительно остаться без э, ваших денег. Поэтому будьте здесь осторожны. Итак, давайте посмотрим, а с, с какими компаниями это связано, поскольку этот токен. Вот у SDT. Ну, вы видели там, капитализация его больше 80 миллиардов огромный э, самый популярный токен. Он самый старый. Токен из всех вот этих четырех, которые вы видите, он в 2014 году появился, сначала был сделан на платформе биткоина. Так называемый протокол OmniLayer. И назывался он сначала RealCoin. Поскольку популярность его росла, впоследствии появился он и на различных сетях. Ну что такое сети? Это соответственно некий алгоритм. То есть вот любой там платформа биткоина, он имеет свой блокчейн, свой алгоритм. И к нему, вот на базе этого алгоритма, делается некая там надстройка, привязка. И при помощи смарт-контрактов вот это функционирует. И вот данный USDT компании Tether Limited Coin был сначала на биткоине, потом его сделали на эфириум сети. То есть вы можете его там с биржи вводить на разные сети. Вы можете вывести на сеть биткоина на в сети эфириум можете вывести потом выпустилы по моему на салана на трон сети есть огромное количество а, сетей b 20 по моему это однозначно самая популярная валюта и которую практически все биржи используют но давайте сейчас откроем просто биржу я вам сейчас покажу а, вот скажем есть coin вот, следующим будем рассматривать это от компании binance usd если мы открываем биржу binance и смотрим здесь, вот у нас торговля, переходим в продвинутую, смотрим, к чему здесь идет привязка. То есть вот здесь вот можно покупать другие криптовалюты за некие, то есть обмен происходит, вы можете привязаться к Binance USD, ну, соответственно, поскольку это стейблкоин от компании Binance, он здесь присутствует, мы можем привязывать и покупать другие криптовалюты за USDT, переключаемся на USDT, получаются другие Пары связаны с USDT, BNB, это валюта Binance, биткоин и так далее. Ну здесь огромное количество, здесь и DAI присутствует, можно, ну, видите, за DAI всего 5 валют вы можете купить, а за USDT вы можете купить, смотрите, вон сколько валют купить, имея на счетах USDT, Этот стейблкоин, то есть вот к этому стейблкоину на биржах привязывается любая дорога, получается, как бы, да, пара из двух криптовалют, и вы app, и покупаете. А вот если мы возьмем на биржу Хоби зайдем, и давайте посмотрим, какие здесь присутствуют пары, то мы увидим, что здесь, например, stablecoin Binance USD не присутствует. А вот USDT присутствует. То есть, но мне кажется, у USDT компании Tether, он присутствует ну, на всех, наверное, сейчас биржах. И глупо как бы не включать. Покупка других криптовалют за USDT, потому что ну самое популярное самый популярный стейблкой. Были у вас бинанс коины. Соответственно, если вы хотите на биржу хобби перейти. Вам сюда их не получится перевести. Вам нужно их сначала обменять на USDT. Вот при USDT-коина. Стейблкоин с Binance USD от компании Paksas. Это, значит, выпускает, соответственно, компания Paksas. Это залоги фиатных и казначейских фикселях США. Это самый молодой стейблкоин. Появился он в 2019 году. Но вот уже, как видите, он вышел на третье место. И занимает третье место по капитализации. Вообще биржа Binance, она появилась в 2017 году зарегистрирован на мальте и вот эта биржа просто она сделала огромный рывок вперед вот за несколько лет она стала самой популярной биржи которая ну намного превосходит ее капитализации и обороты на бирже binance чем на других биржах, на других платформах. вот это стебе Binance USD тоже есть в различных сетях эфириум binance b20 tron Салана, то есть тоже возможности большие ну скажем если вот мы зайдем на биржу binance Давайте я сейчас открою свой спотовый кошелек. Тут у меня какие-то есть остатки валюты. Я стараюсь на бирже большие средства не держать. Так, смотрим. Вот смотрите. USDT. Вот если я нажму «Вывод», withdraw. вот здесь я могу выбрать а, «Network». Смотрите, сети. Сеть bep 2 bep – это сеть Binance. Сеть Ethereum, ERC-20. В сети Polygon, Solana, Tron. Вот, смотрите, сколько сетей. Можно использовать для того, чтобы вот эту валюту вывести. Если мы возьмем вот stablecoin Binance USD, давайте посмотрим, какие здесь есть сети. Здесь видите всего, э, ну, три сети. BEP20, популярная сеть, и ERC20. И здесь опять же смотрите, стоимость вывода. Если вот сейчас в сети Binance вывод у вас будет без комиссии, то в сети Ethereum вам за вывод придется заплатить 15 долларов. То есть вот эта сеть ERC20 Эфириума очень дорогая на нее большая нагрузка, на нее действительно огромное количество на этой сети строится различных смарт-контрактов, здесь вывод будет дороже. Поэтому, если есть возможность вот использовать и выводить в другие сети, то можно, нужно это делать. И, соответственно, ваш криптокошелек, скажем, да, или если вы его используете, должен эту сеть поддерживать. Ну, или, соответственно, если вы вводите, переводите на другую биржу, она тоже должна поддерживать эту сеть. Вот, скажем, Binance USD вы, скорее всего, на хобби и не сможете вывести. Вам придется обменять на другую валюту. Но если вы торгуете постоянно на бинансе, а действительно биржа очень мощная, продвинутая, то, возможно, вам и вполне подойдет и этот стейблкоин. Э, и поскольку видите, да, комиссия на нем. Э, вот сейчас в данном случае мы заходили, видели, что нулевая, ее можно бесплатно вывести. Следующий coin USDC, компания Circle, это э, с 2018 года данный стейблкоин э, присутствует. Он тоже есть в различных сетях: и Solana, и Tron, и Ethereum и он занимает второе место по капитализации. тоже здесь все хорошо с, с активами, тоже есть гарантия, достаточно популярно. Вы видели, да, что на, скажем, на Бинансе через него нельзя покупать, а или можно, можно покупать, на какое-то ограниченное количество валют, а вот на а, хобби то есть там, ну, в основном через вот Uh -huh. это стейб основные другие криптовалюты вы можете покупать обмен тоже есть компания на который гарантируется обмен это биржа coinbase то есть вы туда там всегда можете обменять на фиатный день и следующий токен который раньше назывался pax usdp это paxas trust Company выпускает есть это американская биржа eat но биржи не очень популярны, поскольку есть, она находится в Америке. Там, чтобы на ней зарегистрироваться, вам нужно там, различные все верификации пройти. Там, вот, сейчас у нас достаточно такой сложный период, поэтому сейчас я стараюсь убирать биржи, где особенно не требуется верификация. И самое главное, не выбираю биржи, которые зарегистрированы там, в Великобритании, в Америке. То для торговли лучше использовать -то биржи там, вот, на Binance, на Мальте. А там есть биржи, вот я, Bitfenix, скажем. Она сейчас, раньше была очень популярна, сейчас поменьше у нее популярность. Вот KuCoin биржа, буду когда про биржи говорить, я подробнее там расскажу про каждую. Но вот этот стейблкоин, он из этих четырех самый надежный, если вы действительно хотите, что ваши деньги есть, вы не боитесь блокировки, не боитесь попасть под санкции то вот один из вариантов самые у нее надежные гарантия поскольку регулируется непосредственно департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк на блокчейне Ethereum он выпущен теперь давайте по поводу возможности отклонения от одного доллара ну во-первых обмен происходит на бирже Bitfinex если вы туда приносите наличные деньги то можете получить токены и наоборот если у вас есть токены вот эти то там вы можете 1000 токенов USDT обменять всегда на 1000 долларов фиатных денежек, прям потрогать их руками. Итак, то есть на этой бирже будет четкая привязка. Возьмем биржу Кукоин. если вдруг там USDT э, будет стоить дешевле 0.95 долларов, то соответственно его начинает э, срочно покупать. Его начинают покупать, переводить деньги на Bitfinex и обналичивать. Это будут делать арбитражеры. И, соответственно, если все начинают покупать этот стейблкоин, цена его начинает расти и он становится дороже как только цена становится его дороже он приравнивается к доллару и начинает становиться дороже эта операция уже не выгодно все покупка прекращается и цена стабилизируется то есть пока цена отклонилась происходит следующее постоянно вот идет процесс покупка у СДТ, перевод на bitfinex там можно это обналичивать в доллары вот эти доллары можно просто взять и завести на биржу кукоин за 900 берем тысячу штук 950 долларов обналичиваем. У нас получается 1000. Снова забоем на биржу. Снова покупаем. Переводим на Bitfinex. Обналичиваем. И тогда это все будет идти вот так по кругу, пока не при, прекратится вот это расхождение. То есть Здесь ну все ясно, понятно. В принципе, с этим проблем нет, поскольку здесь все э, очевидно. Поэтому э, вот эти токены всегда приблизительно один к одному в моменте какой-то отклонение может возникнуть, но ненадолго. Теперь следующий, подкрепленный в криптовалюте. Мы здесь будем рассматривать Dai, один из самых. Мы смотрели, да? Капитализация у него достаточно приличная, но схема здесь немножко посложнее. В отличие от тех иконов которые у них есть залог в на деньгах, это действительно является децентрализованным токеном. То есть вот ваши деньги, если они находятся в криптовалюте Dai, никаким смарт-контрактом заблокировать вот там одним нажанием, нажатием кнопочки нельзя. Это децентрализованные финансы, протокол маркер DAO поддерживает, и он находится вот, и здесь нет никакого регулятора, в отличие от других стейблкоинов, которые фиатные. Проект запущен в сети Ethereum в 2017 году, то есть тоже все, вот все, что мы говорим о криптовалютах, все недавно-недавно возникло, никаких еще таких э, форс-мажоров, кризисов еще криптовалюта не прошла поэтому пока еще именно поэтому наверное многие относятся к, с опаской с осторожностью к криптовалютам потенциал огромный поэтому изучать и применять и использовать и хранить здесь деньги нужно можно и обязательно это нельзя обходить стороной. есть приложение oasis d.a.p. на основе смарт-контрактов в котором вы можете фактически и сами даже выпустить это криптовалюту дай как это все происходит берете деньги доллары вам нужно на них купить некие криптовалюты которые принимаются в качестве залога ну их огромное количество я здесь написал в биткоин эфириум ави на самом деле их там ну, сейчас ну больше точно десятки там несколько десятков вы вносите здесь принцип такой что вносите ну приблизительно 150 процентов залога вот эта цифра 150 она может меняться вносите приблизительно 150 процентов залога и смарт-контракт, при помощи смарт-контракта работает он на двух а, токенах DAI и MRK, MKR, и, соответственно, у вас, а, вам дают токены DAI. Внесли 150 долларов, получили 100 токенов DAI на 100 долларов. И смотрите, да, здесь у вас а, залог хранится, это нужно для того, чтобы поддерживать стабильность вот этой сети и поддерживать стабильность. Дальше эти DAI вы можете использовать там где угодно. Есть у вас возможность всегда эти DAI вернуть заплатить при этом некую комиссию за стабильность, такой налог так называемый, и обратно в этом смарт-контракте вы можете их сжечь, они удаляются, вот эти токены DAI, и вы обратно разблокируете и получаете свой залог. То есть вот такая процедура. При этом еще есть механизм, что вот эти токены DAI вы можете опять же предоставить в виде ликвидности в этот смарт-контракт, и будете есть некий коэффициент сбережения то есть некий процент который вы вам платят за то что вы эти да и для э, вот этой ликвидности для использования смарт-контракта смотрите есть три механизма здесь значит размер залога для выпуска комиссия за стабильность то есть при сжигании э, вот этого токена DAI, и и коэффициент сбережения есть, ну, коэффициент сбережения это вы помещаете в стекинг как на ну, аналог депозита уже говорили, помещаете стейкинг, за это получаете некую комиссию. Вот как работает э, э, механизм вот этого э, криптотокена Дай стейблкоин. Он тоже привязан к одному доллару. А здесь э, немножко сложнее регуляции Вот предположим, что он отклоняется от своих, от значения одного доллара. То есть, если он будет дорожать, то есть три э, регулятора, размер залога. Комиссия за стабильность, коэффициент сбережения. Если он будет дорожать, то нужно стимулировать для того, чтобы этих дай выпускалось больше, чтобы они подешевели. То есть если он становится дорогой, тогда может быть регулируется там, процент залога может быть меньше, коэффициент сбережения будет понижаться, его невыгодно будет выпускать дай, его начнут, от него начнут избавляться, его начнут продавать. Все это будут делать тоже арбитражеры, и также вот э, комиссия за стабильность может быть э, увеличиваться, тогда тоже вот этот токен стан, становится невыгодным и будут от него избавляться. То есть вот три механизма, которые э, регулируют. Все это работает автоматически, здесь никаких нет регуляторов. Все это при помощи там вот токенов. То есть вы можете токены МКР покупать и можете вот в этом смарт-контракте даже участвовать в голосовании. Все это вот. Ну, достаточно сложный механизм в понимании, но вот э, вы основные базовые вещи должны понимать, что все опять же регулируется за счет э, более выгодного или менее выгодного владения вот этим э, DAIC. Ну и третий тип – это алгоритмические механизмы. Яркий пример – это Terra UST. Здесь я уже говорил, что важно, чтобы была приличная капитализация, и вот этот токен прекрасно для этого подходит. Работает токен на базе криптовалюты Луна, что поддерживает данный механизм. Как только у нас, вот смотрите, один УСТ становится меньше доллара, то арбитражерам выгодно его покупать и загонять цену вверх, потому что если он дешевле, то вы можете его купить там за 0,95 долларов и выпустить, и выпустить монеты Луна стоимостью 1 доллар. То есть вы 5 центов заработали. И наоборот, как только УСТ на стеблкоин становится дорогой, выгодно его продать, затем купить Луна на 1 доллар, и выпустить устьы то есть его будут выпускать его выгодно выпускать продавать и снова выпускать соответственно сразу арбитражеры опять же сведут на нет этого это вот расхождение то есть вот такой механизм мы сжигаем уисты выпускаем луна или сжигаем луна выпускаем уисты вот этот механизм и вот этот принцип что на 1 доллару токена луна можно выпустить или же, соответственно, вот этот обмен, он всегда одинаковый, независимо от стоимости UST стейблкоины, поэтому вот это принцип вот этого перехода из луна в UST приводит к тому, что как только отклонение от доллара, тут же, соответственно, это становится выгодно арбитражером и они начинают работу и приводят его опять к одному доллару. Теперь давайте посмотрим, ну а реально на истории -то это было стабильности не было каких-то отклонений ну вот я здесь привел 4 значит левый верхний угол это террористы я здесь вам рекомендую просто вот не брать вот эти вот первые точки то есть только только когда этот токен запустился потому что такой переходный момент он в девятнадцатом году заработал здесь вот я всю историю взял на coin маркете и здесь отклонение было not ну, вот 14 и процентов ну и дальше уже был вот один раз был сбой около пяти процентов отклонения и после этого начиная с мая 2021 года ну, достаточно все стабильно идет пакс доллар здесь отклонение всегда не превышало там двух ну трех долларов вот за исключением э, одного случая чуть побольше здесь пять процентов да токен на основе которой залога криптовалют здесь тоже отклонение но вот в одном случае было восемь процентов а в другом случае все не превышает там 1-2%. То есть все стабильно. И тезер УСДТ тоже, ну, здесь вот до отклонения до 10% доходили. Ну, здесь и период я взял достаточно более длительный. То, что он более старый. Ну, тезер УСДТ, на самом деле, вот если как-то, огромное количество там, и судебных разбирательств было, и что они скрывали то что они все-таки не сто процентов держит фиатных деньгах залогов тем не менее это самый популярный токен и видите на истории что до да, отклонения были но опять же все это в пределу 10 процентов и возвращалось все к стабилизации к доллару очень быстро и вот последнее время можете посмотреть да что тезар usd очень стабильно прямо идет около доллара почти нет практически нет отклонений ну, и теперь давайте подводить некие итоги, потому что много говорили, разные рассмотрели типы стейблкоинов. И теперь нужно понять, все-таки, от ваших целей и зависит выбор, а что использовать. Если вы хотите держать на бирже в ожидании точки входа, конечно, вам выгодно именно тот стейблкоин, который самый там получается простой, который универсальный. Это USDT, USDT самый большой по капитализации на всех биржах принимается. И, конечно, он универсальный всем подойдет. И при этом, смотрите, давайте. Вот еще раз я биржу открою, здесь вот есть Binance Stecking. Вот ДЭФИ стейкинг. И смотрите, здесь, у, кстати, смотрите, какой огромный процент. А единственное, что здесь на 120 дней заблокировать. Так, мы смотрим гибкий стейкинг когда можно валюту, вот flexible lock, когда в любой валюту момент можно забрать. И смотрите, вот скажем, сравниваем у 3% дают годовых. Ну, если он у вас лежит, почему бы не положить стейкинг, когда в любой момент можете ее разблокировать. У SDC 2,79. Ну, вот еще один плюс в сторону УСДТМ может быть тому, что и чуть-чуть повыше процент у него. Хотя здесь, конечно, 2 ,79 и 3 процент разница небольшая. Ну, опять же, да, вот стейкинг положили. И у вас дополнительная денежка капает, а вы ждете точки входа. Или уехали в отпуск, не торгуете. Положили на стейкинг, уехали на месяц. Тогда можно и фиксированный стейкинг там на 30 дней положить. Там процент будет повыше. Если вам нужно хранить ваши деньги, сбережения на достаточно долгий срок, то, конечно, здесь и вы боитесь каких-то блокировок, боитесь санкций. Здесь, конечно, лучше использовать DAI или UST. То есть вот эти два алгоритмических из с залоговым в криптовалюте токена, конечно, здесь у вас гарантия, что они будут только ваши и доступа к вашим токенам ни у кого нет. Вывели на кошелек, все, и там храните. Все, никто у вас эти деньги заблокировать не сможет, поскольку это не заложено в смарт-контракте и в тех условиях, на которых они работают. Поэтому они только ваши и никого больше. Также, если вы используете ваши криптовалюты в каких-то децентрализованных проектах, не на биржах, а где-то на стране, вот дефи-проекты, то там тоже лучше туда вкладывать валюты, которые нельзя заблокировать, да и уисты. Ну и выводить вы можете, соответственно, в удобной сети, когда сыграть роль, что та сеть, в которой вы работаете более низкой комиссии например мы видели да что если вы вам приходится в сети эфириум выводить какие-то токены то там комиссия на порядок выше понятно что если вы там будете там 5 долларов вы не будете хранить то что вывод там в кошелек с биржи 5 долларов вам там, вы комиссию там 1 доллар заплатите. все это в любом случае вывод на кошелек какая-то значительная сумма там от 500 от 1000 долларов и еще раз обращаю внимание что фиатные токены могут быть у вас заморожены поэтому когда вы Принимайте решение, об этом обязательно имейте в виду. Ну, я постарался все рассказать, э, самые важные посты и Спасибо всем за внимание. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, ссылка под видео, ставьте лайки. И кто хочет быстренько уже освоить базовые вещи по криптовалюте, можете перейти по ссылочке на курс, заказать его. И у вас там за несколько часов много вещей у вас прояснится. И дальше уже будете вникать в тонкости э, криптомира, криптовалют. Всем счастливо.